Дорогие друзья, я рад приветствовать вас на канале Питте Горбатюкс. Сегодня у нас короткие фразы на английском. Нам необходимо сказать следующую фразу. Я опускаюсь на колени. Я опускаюсь. I drop down. I drop down. Я опускаюсь. On my knees. Я опускаюсь на свои колени. I dropped down on my knees. А как сказать в прошедшем времени? Он опустился на свои колени. He dropped. He dropped. Глагол правильный. Добавляем окончание D. He dropped down. On his. На свои колени. Низ. Вот и все, дорогие друзья. На этом наш урок завершен. Я желаю вам удачи и успеха. Подписывайтесь на мой канал, делайте лайки, делайте комментарии. Всего вам доброго. Соулон. So Бай. Пока.